Всем привет ребят, у нас прохождение нового хоррора под названием Man of Medan" или же Человек из Медана. Начнем игру. Поехали. Действие у нас происходит на военном корабле во времена Второй мировой войны. Man of Medan. Солдаты несут какие-то гробы, скорее всего, братьев по оружию. А чё с озвучкой? Чё он молчит? Музыка такая чутка нанетающая. Крест стоит. Скорее всего, здесь будут прощаться с умершими. Справа стоит короткий ящик. Возможно, там ребенок, если это вообще трупы. Далее мы переносимся на какой-то рынок. К двум лукашам. Наверное, один из них и есть, наш главный герой. Ну все, дружище. Давай-ка возвращаться Нет, на горам. Нет, не подходит. Буду называть его Полбокс. Но этого назовем Циэн. Стоп! Машина. Че, сейчас у красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Нину Не умеете а? драться? Я... Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Еще нам гадать будут. Поехали. Рассказывай, что так меня ждет. Кто ждёт? рынок, Маньчжурия? И Какой ты вопрос есть... ты хочешь задать костюм? Так, любопытство узнать о сыне, сомнения, стану ли я богатым или просто промолчать? Ну, пускай будет любопытство. Я про сына своего хочу спросить. Он, э, У него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? У нас выбор между драконом и бамбуком. Выберу бамбук. Да, бамбук. Взгляни на кость. Скажи мне, что ты видишь? Нажимайте и удерживайте ЛКМ, чтобы брать предметы. Используйте, чтобы изучить. Взял. А, ее надо в бок. Еще раз. Блядь. Прошу прощения, ребят. Да. Ну. Но... Лосось. На рыбу похоже. Твоя судьба. По Ой, судьба. из дорог. Она как таинственный ветер. Но такой ветер всегда несет за собой смерть и скажем. Смерть? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта? В сторону. Хотя бы стул перевернул для приличия. Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А селенок хватит? В А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас Носочка. попробую. сдачу себе оставь. Носка. Вахилисовую пяту. Я понял тебя, я тебе не нравлюсь. остановить у него вы вроде сказали что у меня конечно умею уже становится сложнее Ха, да, похоже теперь я мастер каратэ, не ожидали? из зачем я только трачу время на этого идиота? Эй, Чак, Осуждал. нам на корабль пора, а то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. О, новые ящики на подходе. Череп нарисовал. Подозреваю, что там оружие. Может, огнестрельное, может химическое. Хз. Так, а эти ящики поставили во втором трюме. Что же находится внутри? Залет парни. Эй! Ой, а мне тут не На, в сосальню у тебя! наигранный монолог. По в Китае пора и честь знать. Сейчас точно какая-то движуха будет. Хироси. Пока нет молнии, попадает прямо в те ящики из старого трюма. Начинает вытекать какая-то зеленая жижа, то ли дым. Ну, скорее всего, это какие-то химикаты, Может, нас яд. Че так перейдешь, в мультиках выглядит? Пусть будет у нас. Полубокс, просыпайся. Это галлюцинация или на самом деле? Ляштормит. Ля, зрачки, Ля, как бы Сани. не моего друга, а другого, сани. Саня. Саня, вы смотрите этот видос, то знаете, Сани не шныряется. Это точно. Джо Лазарет, 22 июня, час 36. Все, я за пультом. А это, наверное, и есть мой сын. Мой поездюк. Ну зачем ты ее поставил? Я ее перевернуть хотел. Папе, возвращайся скорее. Сюда еще рано. Осмотрим комнату. Марафон зачетный. Сейчас открываем, а там скелет. Лепт. За Вы заметили, у него один глаз такой открыт? Паспорт, раздавленные гози какашки и ключ. Что же поднять? Ладно, ключ возьму, не буду предсказуемым. Тут уже ничего Пойдем к выходу Ой, пьянь Уже даже в двери попасть не может Свобода, амнистия Дембель Отойди уже Пошли полбокс, хоть тупить. Сыр ты с RTX картинка вообще б идеальная была. Я так понимаю, мы сейчас направляемся к Цигану. Привет, Чарли! Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел Грибы. труп. Грибы, много грибов. Что в Что-то не так. Давай выбираться. Цыган заплочил меня. Да. Ходу, цыган, ходу. Да. Нажмите S, чтобы попасть в такт О, Оно это легко. аж сержант Серьезно, он не узнал сержанта? Да. Ёптик. Что это было? Скример. Даже не страшно. он, получается, не увидел малого. Всему виною дым. Чё ты тут стал? Дверь в другой стороне подсвечивается Эй, Чарли, сюда. Часто нажимайте S, чтобы выбить дверь. Че за хрень? Поехали номер два давай давай давай Блю. Твою мать. Заметь, не говори заметил этого солдата тоже рот открыт с глазами как у того доктора Хауса, который в шкафу сидел покойник? Кому-то повезло. А, да ладно, бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Сейчас бы шутить над трупом говоря, что ему повезло. Цыган нет в тебе ничего святого. разуливает все больше и больше удерживайте shift я так понимаю чтобы идти быстрее спидхак активейд просто ракета флеш слушай хочу спросить ты сейчас не чувствуешь ничего странного я по твоему люблю потрепаться о своих чувствах Ха. Ты похож на Цен не на особо глеч, туман. Отлично. Блядь. Эй, Чак. Да сколько можно? Видишь там uh, Нет. И в порядке. Мы еще не знаем, как произошла смерть наших солдат. Но мы это выясним. На куси выкусицы, домик мой, а ты с ножом будешь ходить, скрытые убийства делать. Я разведаю Сука Уже просто бесит Нахуй ты, цирк Эй Иди сюда Да, иди сюда Ты, Мой поездник купил Тсигана. Чарли! Ля идет, Пенер. Тихо. Спокойно. Положи нож на землю. Нет? Ну, гладь не свинца. <звук> Малой-то пизда, я лосося съел. у его. Данную шуточку можно использовать 1 января. И ты будешь топовым шутником на Новый год. И все тюглочки будут твои. Даже мужики, если хочешь. Все зависит от твоих предпочтений. Ну и жизнь в гору пойдет. Наконец-то перейдешь с пятого айфона на 5 S. Сос, помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? Бутырия, а, ну давай же! Давай же, черт возьми! То есть, они знают о сигнале, но не слышат этого родиста. Это что за хрень? Шива из Маклоков будет бы, уже не та, что раньше. Как думаете, на самом деле, кто это? Напишите в комментариях вашу версию. Даже не старайся, чувак, я уже подумал, вот, на пиздеке это не беру. Все зло захватило корабль. Обида, печаль, прыскал. Музыка, вообще огонь. Пушка просто. Давайте немного погрузимся в историю. Ща. Корабль затонул в Аксландском проливе всего этого мы объяснимы и смерти всего экипажа. Правда, это или вымышленная история никому не неизвестна, так как сам инцидент был плохо документирован. Когда нашли корабль, выяснилось, что вся команда была мертва, включая собаку, на телах погибших не было найдено никаких увечий, хотя по выражению лица было очевидно, что они умирали в ужасе и сильнейших мучениях. Также членами спасательной команды был отмечен необычный холод в трюме. Вскоре начал появляться подозрительный дым, после чего спасателям пришлось покинуть суду. Согласно брошюре от тумильки, корабль перевозил нитроглицерин и цианистый калий. Оба вещества могут быть опасны при контакте с морской водой, поэтому возможно, что команда была отравлена от водорода, а нитроглицерин послужил причиной взрыва. Также, учитывая время инцидента, вскоре после окончания Второй мировой войны, Нельзя исключать, что на борту судна было и химическое оружие. Это вы? Да, это я. Приветствую. Привет. В моем хранилище. Это так приятно, когда общаются именно с тобой, не злым номером, а именно с тобой. Это у нас какой-то библиотекар-творецкий. Я Хранитель охранитель истории. История любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти, таких историй как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвредно. Будем перебивать деда. Надо уважать возраст. Так что базар не Мы я принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем, или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь, рано или поздно, ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Ну ясен хрен. Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Ребят, ну я тоже с вами прощаюсь. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи в новой серии Man of Man. Пока.